Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, я продолжаю проходить игрушку под названием Stalker, модификацию на тень Чернобыля, под названием ОГСЕ. В прошлой части добрался я до свалки, уничтожил бандитов аж в трех местах, то есть вот здесь вот, кладбище брошенной техники, потом вот тут вот по заданию Сидоровича нужно было бандитов уничтожить, и на станции Дипо тоже бандиты были, тоже уничтожил и вот тут я тайничок сделал, тут сложил части монстров и артефакты различные, и маячок поставил, чтобы можно было видеть на карте тайник. Вот, сейчас нужно идти на Агропром, вот сюда. Здесь нужно выполнить задания также различные, а сюжетные задания, это по сюжету уже нужно двигаться. Встретиться с кротом нужно, взять у крота информацию о тайнике и выкрасть э, военные документы нужно. Вот. В настройках я улучшил графику, поставил чуть выше средних, потому что снимать с фиговой графикой, которую я ставил в прошлые разы, было очень невозможно. Ну, в смысле, возможно, но картинка была очень плохая. В общем, я выставил чуть выше средних настройки. На максималках я снимать не смог, даже просто играть лагает у меня. Но на максималках картинка вообще, ребят, четкая просто. Это реально мод графический такой, где картинка вообще идеальная просто на максималках. Ну вот, на средних настройках уже лучше. Потому что простая часть у меня вообще и так была размытая. Кстати, вот тут вот я хожу, тут просто добавили такую вот типа. Тоннельчики такие добавили в игру. Вот это просто так добавили их как бы. Раньше их как бы не было в оригинале. Сейчас они как бы есть, да. И убрал я функцию в настройках э -э, Патроны на поясе. То есть теперь патроны используются из общего доступа. То есть на пояс вешать не нужно. Потому что эта функция реально ухудшает наоборот процесс игровой. Вот. В этом моде... Точно улучшает. Есть моды, просто я знаю некоторые моды, я играл в них даже, которые реально, точнее в которых реально эта функция полезна, вот это вот на пояс патрона, улучшает игру даже, точнее не улучшает, а делает хардкорнее. Здесь она реально портит настройка эта. Так, вот там у нас бандиты, тупые бандиты. Они меня просто выбешивают, эти бандиты. Я снимаю эту серию, не знаю, какой раз уже. Потому что я хочу сделать все гладенько, чтобы без всяких там фейлов. Вот, у меня очень много фейлов было при съемке. Даже бандитов я убивал уже всех. Так, вот у меня есть автомат, ребята, вот такой. Будем с него бить, бить их, потому что... Потому что к нему патронов не жалко просто. Пришли сюда, хлопцы. Там их реально очень много, этих бандитов. И они мощнее тут, чем в оригинале. Стреляют они четче. Вот. Это у меня обычный сталкер. Это мод. Тем более я играю на сложности мастер. Здесь как бы намного сложнее получается все. Я люблю такие, знаете, хардкоры. Чем хардкорнее для меня, тем интереснее. Не люблю я сло это легкие сложности ставить. У них у всех такие плащи защитные, ну бандитские, пандитские. Это вообще неплохое вооружение ну защита точнее их неплохая так еще одну последнюю выкидываю туда никого не убил даже я блин но этих я убил а там вот э, ходит еще человек 10 на там. там очень много бандитов ребята просто не представляет сколько там вот видите как пруд Будем ждать, будем ждать, потому что если, если к ним идти, то они просто убивают меня. Как бы я ни пробовал их убить, все равно они меня убивают сюда. Сейчас они все придут сюда. Даже один бандит... Блин. Может оказаться... Очень метки. Так, все. Все. Наверное, все. Я не уверен. Там еще могут быть бандиты. Ну, они вроде все пришли сюда, надеюсь. Но там еще могут быть, ребята. Я как бы не застрахован от этого. Потому что там их реально очень много. Такс. Такс, такс, такс. Что я еще хотел сказать? Вот, здесь, вот в этих рельсах, ребята, я пытался на машине проехать сквозь эти рельсы. С другой стороны пытался ехать. И машинка у меня тут застряла. Хм, зомбаки ходят. Будем их давить. Так. Как тут проехать-то, ребят? Вот рельсы эти всякие. Он не хочет он ехать по рельсам. Этим. Точнее может хочет просто с трудом он едет сквозь них. Надеюсь, смогу проехать. Ну давай, давай, давай, давай, родной. Все, застрял, походу, чувак. Не хочет он ехать сквозь стрельцы блин это все очень печально давай давай давай давай давай давай родной пожалуйста езжай все проехал с трудом конечно но заехал машинка конечно вообще так себе проходимость не очень плохая это мотор глушится постоянно у нее ну Но... так посмотрим что там у нее случились толкать ее никак нельзя ну блин застряла Зараза какая. Надо было с другой стороны ехать. Эх, обидно. Ладно, давай, может проедешь как-нибудь. Поэтому я буду ехать с другой стороны теперь. Такс, такс, такс, такс, собираем все это. Артефакт. но артефакт говно. Спас 12, ребята. Очень хороший ствол. Артефакт выверт. Но мне нужен каменный цветок, ребята. Так, ну и все. Я перекружен. Автомат я не смогу унести. Ну и хрен с тобой. Так, ладно. Еще вернемся. Вон, тут еще калаши валяются. Тут вон еще валяются автоматы. Нужно все собрать это, ребята. Собрать и положить в нычку. Потому что это все можно продать и деньги заработать. F4. Энергетика F4 у меня стоит. Чтобы можно было быстрее перемещаться. Так, сложим сюда. Но перед тем, как сложить, нужно все разрядить. Так, разряжаем, разряжаем, разряжаем. Так, все это можно все починить будет так так спас 12 тоже выложим все вот из этих автоматов только можно починить будет и сик вот этот вот и спас 12 тоже неплохой ствол все это отремонтирую потом может быть буду пользоваться так тут я всех обыскивал Сейчас соберем все остальное. Так, он зомби тут я убивал. Так, тут тут люк тоже какой-то непонятный. Но это ладно. Так. Могут быть еще бандиты. Если будут еще бандиты, то очень будет плохо. Так, где я выложил ствол? Ладно, уже не важно. По-моему, тут сейчас все отношу. Потом все продам. Ну-то я буду вне кадра делать. Потому что очень долго все это делается, ребята. Беготня вся это. Патроны вот эти вот ненужные сюда сложу. Потом все заберем. И вот еду. Еды у меня очень много. Поэтому еду я все выложу сюда. Остальное все будем с собой брать. Так, ну и можно ехать на машине. Только я поеду уже через другую сторону. Так, сохранимся. На всякий пожарный... И поедем. Нужно очень аккуратно ехать, потому что аномалии могут быть. А аномалия может взорвать машину. Просто взорвать. Один раз я уже взорвался. По левой стороне. Бандитов я всех убил. Сейчас нужно ехать на агротром. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Что-то он застрял застрял ну не может заехать все труба делаю хотя нет поехал так нужно еще одну аптечку и аномалия все сдох господи жесть какая-то и все вывалил. смотрите все консервы мои плавают там в этой воде так тут тоже он плохо заезжает но заехал в этот раз все аномалия видите аномалия какая там опасно ехать можно объезжать все раз я в нее уже влетел один раз <смех> на этой машине все ребята агропром уже впереди всех я завалил это очень хорошо больше никого тут не будет ну, можно ехать так сейчас будут военные ребята военные очень сильные. Вот. Сильнее, чем бандиты. Потому что у них вооружение лучше и броня лучше. Так, сейчас вот встану вот так вот. Там вертолеты всякие летают, блин. Так, сейчас будем аккуратно действовать, потому что если неаккуратно, то меня просто могут убить. Так, сюда быстрее залезаем. На лестницу. Так, завалил одного. И во дворе еще. Капец, не вовремя блин заклинила все это. Ну где так готов? Это внизу где-то да? Ладно, спускаюсь сниз. Надоели. Ныгаются, твари. Сейчас обойду. А, ну они все же убили всех там сами. Хорошо, теперь обыскиваем трупы вот эти все. Это хабар, это деньги. Будем брать самое хорошее только. Потому что так всякое говно брать я не буду. Даже эти автоматы брать не буду, потому что они тоже недорогие. Будем брать калаши всякие хорошие. Так, вот АКМС возьмем. Неплохой ствол. Наверное. Так, все, спасти крота. Еще один АКМС. Хорошо, берем. Так. Сейчас все. Обыщем всех. Сайга 12 с какая-то. Забираем. Патроны. Забираем. Так, респиратор брать не будем. Пошел в жопу. Так, патрончики только заберем. Винтик. Ну и кто там стреляет опять? Нужно положить все в ящик какой-нибудь. А потом я все заберу наверху там ящик видел сейчас заберемся туда выложу все так вот тут наши раненые сейчас мы их подлечим да ты погоди с ним поговорить нельзя ой блин все короче здесь перегруз у меня уже Сейчас они всех обыщут там, блин. Просто они обыскивают трупы и забирают мои вещи. Там просто мутанты, наверное, еще какие-то сюда приперлись. Так, вот, ящичек сюда все выложим, сейчас то, что мне не нужно будет. Неплохо так я хабарабсум. Хотя маловато, все равно. Потому что я тут не всех обыскал. Вот видите, сейчас заберет ствол. Успел я подобрать его. Что еще тут есть? Вот ствол. Спасибо, друг. Погоди, ты меня, погоди, а погоди, погоди братан. Не дела, не Скоро здесь будет так, тоже заберу. Опять перегруз. Да что так? У канистра с бензином, ребята, канистра. Вот канистра мне очень будет нужна сейчас как раз. Сейчас все выложим. Потом я все заберу это, ребята. на продажу пригодится. Так. Костюм тоже вот этот вот. Так, тут сейчас будет спецназ. Прибудет. Так, вот конечку мы заберем. Так, все, спецназовцы сюда идут. Можно быстрее все это делать, чтобы спецназ как бы лучше не тревожить, ребята. Если будет спецназ, то. О, еще канистра, смотрите. Ну все, уже не могу нести. Можно будет заправиться. Эти баллоны можно брать? Нельзя. Ладно, если что, будем знать. Так, все. А, попал я. Не успел я. Ладно, сейчас быстренько. Так, все остальное на не буду ничего. А, вот конечно, еще было уже. Все, иди в жопу. Уходим отсюда. Пошли в жопу. Я отсюда ухожу. Так, вот там наши еще. Ушли. Наших тут неплохо, так живые все. Так, с кем можно поговорить тут? Так, смотрите, сколько тут людей. Знаете, в чем этого мода прелесть? В том, то, что в этом моде можно напарника себя брать. И с напарником ходить, ему давать оружие различные, команды давать ему различные и с ним выживать можно с напарником. Сейчас я попробую себе напарника найти здесь. Ну вот у меня тут на карте есть друг, которого я спас, видимо. Не желаешь оставить мне компанию? От чего бы не составить? Все, он согласился, ребята. Все, теперь он как бы с нами теперь будет постоянно ходить. Это очень даже хорошо. Обсудим нашу тактику. Следуй за мной. Просто иди со мной и будь на стороже, иди за мной. И старайся пустить врага поближе. Иди за мной, атакуй только при самой крайней необходимости. И будь на стороже. Так. Иди за мной, братан. Теперь он будет с нами. Можно еще одного взять. Попробовать. А, больше нельзя. Мы вдвоем только можем. То есть только вдвоем можно играть. Если будет три человека, то уже нельзя. Будем ходить вдвоем с ним. Ох, тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь где-то. под землей. Не могу сказать где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Насчет оружия. Эй, у тебя за спиной трёхголовая обезьяна. Где я? Блин, мы у тебя, у тебя в баню. Хорош прикалываться. Так, ну что, спасибо тебе за помощь, сталкер. Не прийди ты вовремя, я был бы уже покойником. Я ищу информацию о стрелке. Серый мне говорил, что ты что-то знаешь. Серый, ну хорошо, слушай. Говорят, что здесь промышлял стрелок в этих местах. К тому же, где-то здесь, в местных подвалах, находится тайник стрелка. Говорили даже, что здесь была база его группировки. Мы тоже искали тайник, только ничего не нашли. Я скатил информацию, может, тебе повезет. Там вся информация о тайнике, которая у нас есть. Как мне попасть в эти подвалы? Тут один из многих входов. Через него ты попадешь в один из соединенных друг с другом подвалов, Но там смотри сам Карты у меня нету Но они очень длинные С множеством комнат и довольно запутанные Спасибо за информацию И больше ничего не рассказывает Ну что а Сюда нельзя Пройти Ребята, тут нельзя Зайти больше Раньше было можно, сейчас уже нельзя а где же войти теперь можно? Интересно, ребята, очень даже интересно. И в оригинале можно было тут войти, в подвалы войти, а сейчас тут люк. Люк открыть никак нельзя, смотрю, нету клавиши никакой, чтобы открыть люк. А где можно искать еще вход, я не знаю, может быть там? Вот в этом здании. А, тут тоже завалится. Тут тайник, но тайник пустой. И последнее место, где можно войти, это вот здесь вот. Напарник мой за мной бежит, видите, на карте обозначен. Теперь будем с ним выживать. Очень даже неплохо. Вот тут вот есть тоже, надеюсь, проход. Ага, сейчас. Там военные. Пошли они в жопу. Ладно, ребята, будем искать проход. И на этом я заканчиваю эту часть, ребята. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Вот этот лед, надеюсь, наш не, нас не убьет. Если убьет, то это будет плохо. Так, все, уходим отсюда. Будем искать, где можно попасть в подвалы. Нам нужно подземелье не и агропром найти